Дождик уже перестал, но вода плещет все равно за внутреннюю часть. Сейчас здесь нужно или разбирать, или чтобы поработал экскаватор все. И чтобы вода уходила в море, а не во двор. Вот так. Вот такой вот. Здесь подняло камни. О. Так, наши дорожки стоят нормально. Сейчас проверим там еще. Ну, здесь немного плачевно все. Вода была вот этого места подняла лавочку ну и конечно домики затопило надо будет все просушивать или что там дверь всегда открыто держать калитку снять вообще эту браму чтобы ее не было здесь на зиму так, что Театр не ничего, нормально, все держит. Так, здесь нанесло немножко земли. Чистить надо. Так, так, так, так. Здесь тоже. Так неплохо. Неплохо лил. Здесь бетон, но не совсем. Так, что Да, увидим. Здесь ламинат. ничего, сейчас на другой дом.